Всем привет, меня зовут Макс Риск. но говорят, что много нацистов в России кто говорит, что много нацистов в Украине дело в том, что нацисты много их в России, например там есть и справедливые люди, и обманщики и в общем-то все в одном в Украине также же само, но вы знаете мыслений России много, поэтому то чувство, что у России много разных людей логично, потому что она с слишком много но сейчас э, идет война и что хотите сказать, террористы украинцы, террористы русские говорят, что много кормили русских каким-то непонятным контентом что им нужна реально помощь давайте помогу разобраться в чем дело что такое кормежка наверное кормили тем, что Свинка Пеппа. Да не смотрел этот мультик. И он какую пользу не принес. Самое главное знаете, какую пользу вам это все принесло. Потому что если он этого не принесет, то смысла никакого нет. Продолжать. Э, Пет, Петро Порошенко, это Украине, он тоже ничего не принес. Он с 2014. Да. И Владимир Путин пораньше вот и началась война Порошенко наверное начал войну то есть сказал давай договоримся Владимир Путин Крым твой, Донецк, Луганск, Кры... точнее Крым твой танки, твои деньги, твои только дай мне кредит, мне нужны деньги Петр Порошенко поменьше на деньгах украинцы, не слушайте русских, слушайте меня Петра Порошенко предатель, вот и все он начал твой Потом подписался Владимир Путин. Он согласился, он любит торговаться с Петром Порошенко, но с этим вот Зеленским, нет, он не торгуется, вы понимаете это сами, вы видите это сами, когда был Петр Порошенко, они воевали, они совместно это все делали. Я смотрел еще ролики и знал, что это не все так просто. Не все так просто. Они они, а начали, не мы. Потом Порошенко вот, говорил давай, Крым, это будет отвлекающий момент, то есть Крым там танки, деньги, танки делаешь, деньги зарабатываешь. Ну, Владимир Путин сказал, нет, деньги, окей, ну, тем более у нас курс слабый, хотим лечить, но он собирал на вторжение Украины, потому что ее в будущем понравилось, Украина, руда, жители, мир, Русский, вот что он хотел от вас, украинский, вот что он хотел, а Зеленский, так понятно, Петр Порошенко только что бы натворил свои танки, потому что у тебя завод есть газ крутой, что еще все крутое, не крутое, давай еще танки, почему? Потому что Петр Порошенко любит деньги, деньги, деньги, недвижимость, деньги, недвижимость, заработка все вот три кольца. Китай любит китайские трюки, армия, население, но не нападают. Россия на нападение на Амазакистан, Казахстан, Беларусь, там уходит войска, хуляет там. Я в шоке, я боюсь терророссию, что-то еще трика. В общем-то вы должны понимать и можете разобраться в этом. Это идет, и говорят, что Путин прошлым вернется и все станет нормально, но в будущем, если, если, если, если, вот, Владимир Путин умрет Он не успел и слава богу, потому что если бы он был, успел напасть, то не отвлекающий маневр, Чтоб Крым украинцы боялись идти, и они на не Слуганск, Донбасс, а Крым это деньги делают деньги, вот так. Сейчас говорят, там Крым отдыхает пополам. Крым огромный. Отдыхайте, базу Там не слышно было звуки, чего-то там. Потому что они, Россия, территории огромная, они где-то там, наверное, что-то ракетные удары, идем, война, все делали там. Вот. А сами там они производство танка. Вы знаете, что завод, Ушами слышно рядом, а если люди отдыхают, море, и завод там, и деньги. Один танк стоит 1 миллиард, 1 миллион 500 тысяч рублей гринов где-то полумиллиона. 500 тысяч нормальные такие деньги, поэтому Порошенко любит деньги. А я Путин любит договариваться, ведь не зря он сказал, вселенские не любит договариваться. Вы помните эти слова? В 2019 году он сказал Я с леском не буду вариваться, Потому что Петр Порошенко. Э, солдатов молодых отправлял в Дамбас Луганск. Чтобы что? Чтобы чтоб зарабатывать, чтобы отвлекать людей. 8 лет нас обманывали. 8 лет. 10 лет у меня 12, 12 обманывали. Это много, но умные люди все знают. Только давайте так, русское, не пишите плохие слова. Подписывайтесь на умных людей. А то, если будете им верить. Или Патру Порошенко. Вот, Украина, там, другие верят ему. Потом уже недоверие. И Владимир Путин верит ему и уже недоверие. Совпадение? Не думаю. Все очень логично, друзья, все очень отлично. Лукашенко. Это один еще новый юнец. Как-то так вот. И как я вижу, ролик идет, вам видно приятно слышно. Вижу, что Субитри не успевает за мной говорить. Я хочу, чтобы Субитри успевали выговаривать и писать на автомате. В общем-то вы знаете правду? Не говорите, что ДНЛНР все это спланировано. 2014 года э, Путин подписал договор, что Донецк половина, Луганск половина, логично, половина, половина, половина целая. Донец, Луганск, Луганск, там, не, не понимаю этого. Вот это все было спланировано и сделали специально, чтобы еще отвлекать людей туда вот и ну еще приблизиться ближе к киеву Киев так Беларуси всегда с беларуси а беларусь нейтрал а теперь что как-то они вместе как-то вместе 8 лет они уже друзья стали за 8 лет друзья стать это реально Я путин во но время пришло ой ой так не надо тут армию русскую они сейчас там самой так летают у нас к украине сейчас вон думают почему это как-то так вот всем удачи всем пока